Добрый день дорогие друзья! И снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами сделаем роспись двух разных ромашек начинаем с двумазочной лепестковой ромашки. Начинаем мы саму роспись с лепестка в виде сердца, и там, где сам уголочек получается нашего лепесточка, к нему это является центром, к нему подводим все остальные лепесточки которые являются тоже двумазочными. При этом стараемся расширять ромашечку. Практически, вот посмотрите, провела две линии крестообразные. То есть получается в форме овала. У нас должна получиться ни в коем случае не круга ромашка. И вот до горизонтальной линии мы э, располагаем наши лепестки по краям доходим до центра при этом не забываем крутить нашу основу поднос или что у, у каждого что-то свое и когда дошли до верха центра нач, продолжаем уже с другой противоположной стороны вести также к вертикали то есть обязательно слева к центру идем к верху и справа тоже к, к центру кверху, то есть замыкаем овал. Дальше начинаем роспись ромашки однолепестковой, но начинаем мы все равно с мазочного лепесточка и по той же самой схеме крестообразно расширяя лепестки мы продолжаем также замыкать овальчик центр закрашиваем и даем глубину тона ромашки плавненько распределяя оттенок до краев но так как мы хотим чтобы у нас все таки получилась более какая то э, композиция э, добавим еще один пятилистник пятилистник я уже рассказывала как э, над ним работать в других мастер-классах обязательно не забывайте крутить поднос потому что мазок всегда должен идти на вас и тоже даем тон в центре цветка такой маленький небольшой букетик который требует все-таки зелени к себе поэтому добавим небольшое количество листьев листья особенность должны обязательно располагаться близко друг к другу формы их могут быть в принципе разные размеры от больших до маленьких какие-то обратите внимание лепесточки вот самые крупные они снизу даже написала я так, чтобы они заходили под ромашки. Ведь мы на букет смотрим сверху вниз. И, соответственно, много чего прячется за основными цветами. Ну, конечно же, как же без бутонов. Бутоны, в принципе, все зависит от вашей фантазии. И пожелания могут выглядеть по-разному но также они могут быть закрытыми, частично раскрытыми в некоторых мастер-классах я уже показывала но в данном случае для ромашки я выбрала именно вытянутый формат бутончика для пятилистника своя структура компоновки бутонов и более мелкие чашелистники, конечно же и к ним стебелечки. Вот, друзья, мы выполнили с вами замалевок букета небольшого с двумя видами ромашек. Заходите на канал, подписывайтесь, получайте обновления. С вами была Куликова Анастасия. До новых встреч!